Пригожин и Чеваковакдров сыграл а, очень большую роль в этой войне не сколько для Украины против Украины сколько против России. А, это, конечно, такое мощное оружие против а, права, против а, вообще понятий о преступлении, наказании, их связки а, против того, чтобы люди вообще понимали ответственность за свои поступки Я думаю что эта роль она еще не до конца оценена она будет еще долго долго долго аукция что касается роли в Украине в военном конфликте я вот разговаривал очень много раз с украинскими солдатами которые воевали и против мобилизантов контрактников и против чеговака они все как один говорят что да, дачуваканер это другое, Это другое, имея в виду именно вот последние, последних контрактников, именно заключенных, поскольку ну, они гораздо лучше экипированы, чем российская армия были. Во-вторых, это люди, которые шли на смерть. Сразу заранее шли на смерть и, в общем, совершенно не ожидали, что после боя они выживут. Очень часто... Многие бойцы ЧВК «Вагнер», они шли просто до начала атаки в полный рост, обнаруживая с собой ценой своей жизни огневые точки. И трудно сказать, тут украинские ребята в общем, между собой спорят, под веществами ли это, или это такой способ несудебной казни, или это просто новенькие дурачки, которые говорили, что иди вот туда, к той высотке, которая была глубоко в тылу а, украинцев, или и то, и другое, и третье вместе взятое. А, они окапывались, они рыли окопы в момент атаки, а, закрывая а, телами только что рывших окоп до них в общем их коллег. А, и это, конечно, очень жестоко все. Внесудебные казни, которые стали нормой жизни. Привычка не забирать трупы и не забирать раненых, не сообщать родственникам о гибели. В общем, такое отношение общем, к людям, как к ну, даже не к пушечному мясу, как к расходному материалу. И которых это устраивает, которые привыкли к такому отношению. При этом внутри России запрещены и частные военные компании, и наемничество как таковое, как было, так и остается. И Если вот сейчас, например, мобилизация или вербовка, или призыв, непонятно до сих пор, что это, хотя прошло больше месяца после начала, после начала деятельности Министерства оборотов в зонах, тем не менее, тем не менее, мы можем сказать, что э, все-таки эта вербовка Минобороны, она законна. Они год назад э, начали суетиться и подсуетились уже в э, осеннюю сессию. Госдуму вынесли законопроект, и теперь это, эти действия законны. Ну, хоть какую-то соломку подселили под себя. А действия Чиркова, до сих пор незаконны. Э, несмотря на все усилия и партии, отдельных лоббистов. Тем не менее, Пригожин потерпел некоторое поражение как цередворец, но он остался вполне на плаву. Это человек с крупнейшей в мире частной армией. Это человек, который по-прежнему остается влиятельнейшей персоной в Африке. И он представляет интересы лично Путина. И в Мали, и в Центральноафриканской Республике, и в Сирии, например. И мы с вами знаем, например, какое большое влияние в Африке имеет, например, Китай. Увеличилось влияние. Огромный Китай, многомиллиардный Китай. А тут с частной армии имеет, в общем, на две-три страны, в общем, влияние не меньше, а то и больше.